Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Samsung. Просто. Вот значит, ребятушки, хочу познакомить вас с приложением Гуру. Что значит это приложение помогает делать? Оно помогает оптимизировать заряд батареи, следить за зарядом батареи, следить за здоровьем батареи и так далее. тому подобное. Когда вы установите и дадите разрешение, о которых я поговорю в конце, когда дать разрешение, для этого не надо права доступа для этого достаточно... Воспользуется одной программкой, которая поможет вам на винде. да, И все, и у вас будет просто прекрасненько все работать. Что значит, как вы видите, программка даже уже сейчас показывает здесь статус баре, какой активный разряд идет, да, дальше сколько батарейка, градусов Цельсия, осталось сколько минут до полного заряда, короче. Ну и активный режим, простой режим и так далее тому подобное. Если открыли то здесь более подробно написано активный простой режим, экран включен 9 минут 44 секунды, экран выключен 0,5 секунд, там глубокий сон, там экран включен и так далее, и подобное. На этом телефоне я ее только что установил, именно для того, чтобы снять видео. Вообще на моем, вот, которым я сейчас снимаю, Galaxy S20 Ultra, я ее поставил, она у меня поработала недельку, и хочу сказать, что толк с нее есть. И теперь немножечко давайте мы с вами поговорим о ней. Открываем данную батареечку, в начале я потом уже, вернее в конце покажу, как ее с самого начала активировать, эту программку, ну и естественно дать разрешение, о которых я говорил ранее. Мы видим, что она сейчас заряжается, какой заряд, да, ток, потом зарядное устройство, сколько ват дает, мы с вами видим, да, и положительные вольты. Состояние батареи, он пишет, хорошее, динамика здесь вся написана, да, как, какая идет, вот пожалуйста, 1 минута, 10 минут, час, 6 часов. График такой интересненький. Дальше статистика заряда батареи, пока экран включен, сколько отдает, пока экран выключен. До полной зарядки время показывает, сколько есть, и до полной разрядки, пока еще, естественно, не дает. Здесь он нам показывает заряд, вернее, температуру батареи. Далее, сколько циклов зарядки, естественно, но это будет показывать уже потом, впоследствии, когда вы поработаете. Дальше здесь есть информация и подсказки всевозможные. Запись циклов зарядки. Проверяйте свои привычки зарядки батареи. Рекомендуют правильную зарядку, при которой э, зарядка начинается при 20% градусов, э, вернее, процентах, зарядки и заканчивается при 80%. Не заряжайте устройство больше, больше 8 часов, так как это может привести к переразрядке батареи. Дальше он показывает емкость, какая есть. Если вы знаете конкретно свою емкость, то ее стоит установить вручную. Вот здесь распишите и устанавливаете. Если у вас есть две батарейки, то здесь, пожалуйста, есть такая вот настроечка. Устройство имеет конфигурацию с двумя батареями. Поставили галочку и поехали дальше. Здесь емкость батареи. Расчетная емкость основная, основана только на текущем сеансе зарядки. Цифры станут видны, когда вы зарядите не менее пяти процентов батареи. Для получения дополнительной информации о состоянии батареи и расчетной емкости на основе большего количества сессий, пожалуйста, проверьте раздел состояние батареи все это что касается от общей информации доступной в общем меню дальше мы нажали здесь пожалуйста вот это вот менюшечку как настроечки здесь у нас есть помощь нажали помощь у нас перебрасывает на сайт дальше настроечки пожалуйста здесь есть диспетчер разрешений Которые нужно будет дать обязательно эти разрешения, чтобы эта батаре... ну, вернее, программка работала действительно стабильно и полностью собирала всю статистику. Сбросить статистику батареи. Здесь же можно перекалибровать перекалиб... батареечку. Это я вам покажу в самом начале, что это делает. Потом показывать в градусах батареечку да, по Фаренгейту. Ну, нам этого не надо. Тип значка уведомлений. Здесь можно задать, показать только значок приложения. Показать процент с кружком. Показать только процент показать только температуру, показать проценты температуру, ну и т.д. и т.п. Все, можем вот так сделать и будет нормальненько. Дальше уведомления, тип уведомлений мы с вами посмотрели. Дальше мы с вами видим частота обновления уведомлений, какой должен быть, здесь можно задать, допустим, ну, минутку и нормально. да. Показ на защищенном экране блокировки, это тоже можно сделать и он будет видно. Дальше, использовать уведомления с высоким приоритетом, и дальше настройка уведомлений, и потом не обновлять, когда экран выключен. Показывает статистику активного простоя, показывать статистику экрана, показывать статистику пробуждения глубокого сна. Дальше будильники, настройка уведомления о тревоге. О тревоге, что это значит? Пожалуйста, здесь написано о тревоге. Это батарея отображается вплывающим окном и так далее и тому подобное. Ну просто, что это значит? Здесь мы можем получить информацию определенную. Запуск, приключение устройства и принудительно включать английский язык. Все, мы отсюда с вами выходим. Нам это уже не надо. И нажимаем вот на эти три полосочки. Смотрим, что у нас здесь есть. Первое, это зарядка. Нажали мы с вами зарядка, Вот она с нами идет, наша зарядочка Обычно Потом разрядка. То же самое, да? Далее, здоровье, батареечки. И, пожалуйста, состояние батареи, пока оно вычисляется, естественно. Потом э расчет на основании, сессии, с ноль разряда последние 30 дней. Короче, это надо подождать, и тогда он покажет, сколько, или ну, вообще какое здоровье батареечки. Уход за батареей Сохранять температуру батареи равную комнатной температуре. Под этим мы подразумеваем, что вы должны поддерживать температуру батареи между 20 и 25 градусами Цельсия, в то время как рабочая температура батареи должна быть около 33 градусов. Одна из худших вещей, которая может случиться с литиевой батареей, это подвергнуться воздействию высоких температур. Нагрев, безусловно, самый большой фактор, когда речь идет о сокращении срока службы литиевых батарей. Дальше. Защитить батарею от слишком высокой температуры. Пожалуйста. И здесь вы можете задать эти параметры. Дальше. Предел зарядки. Как они рекомендуют, да, что разрядка должна быть до 20%, и мы это ставим, допустим, да, при этом он будет нам подавать сигнал, когда будет разрядка 20%. Хоп. Что ты? Вот 22 можем или 20. И дальше максимальная 80. И он будет уведомлять нас об этом. Дальше напоминание о разрядке батареи. Все. Напоминание о разрядке батареи мы тоже включили. И естественно он будет так работать. Дальше мы с вами идем и смотрим. Здоровье мы посмотрели. Теперь дрема. Что это такое? Здесь агрессивная дрема. Переход в режим дрема сразу после выключения экрана, чтобы продлить срок службы батареи. Во время режима агрессивной дремы вы будете получать только уведомления с высоким приоритетом. Система может прекратить синхронизацию данных и прекратить сканирование сетей Wi-Fi. Дрем автоматически отключается при включении экрана. Дальше оптимизация дрема. Изменяет поведение дрема по умолчанию на предварительно загруженные настройки из э, приложения. Повторно применять дрем, там, ждать разблокировки. Следует ли ждать, пока пользователь разблокирует устройство, прежде чем включить экран для выхода из режима дремы. Ну и здесь мы с вами просто задаем параметры, э, такие, какие нам, как говорится, хочется. Здесь вот все прописано, все прекрасненько, ну вообще подробненькая информация, что, зачем и для чего. Это все касается, что дрема дальше. Защита, пожалуйста. Защиту мы с вами выставили. Температура здесь, защита, да, стоит минут порог температуры батареи низкий, да, самый и высокий здесь надо выставить и естественно когда батарея будет на нагреж... пере, так скажем, греваться, то он подаст сигнал потом придерж зарядки, подаст сигнал да, и напоминание о разрядке то же самое, подаст сигнал вот такие, когда вы сделали параметры, то нажали сохранить и дальше включите режим энергосбережения при выключенном экране, дальше Ночной дрема, дремля, да? это зайдите в глубокий сон, как только экран выключится. Ну, Этого делать можно и не обязательно. Дальше включите ночной режим, чтобы сэкономить больше времени, тем не менее, для темного времени суток. Все, мы его включили. Показ анимации, дальше, смотрите, показ анимации. Укажите, пока включим, укажите, следует ли показывать анимацию при включенной экономии заряда батареи. Здесь можно поставить, что вы хотите. Включите экономию данных, чтобы уменьшить использование данных. Телефон Android ограничит фоновое использование сотовых данных. Ну и принудительное включение приложений. Принудительное использование фоновое приложение в режиме ожидания раньше. Потом спящий режим. Здесь все абсолютно есть, вся информация, которая вам может пригодиться. Нажали сохранить и будет вам, как говорится так, Радость, будет вам радость. Вот показываем, пожалуйста, спящий режим и все остальное. Другими словами, данное приложение поможет сохранить здоровье батареечки. Ну и также продлить автономную работу на одном заряде батареи вашего смартфона. Ну, если вы будете использовать те настройки. Скачать вы сможете данное приложение в описании видео, пройдя по ссылочке. Ну а сейчас я покажу, как дать разрешение данному приложению, так ну ладно ребят, теперь давайте дадим разрешение э, данной программке с помощью компьютера и программочки ADB Control App Control да, которую вы скачать сможете в описании видео, программка она есть платная, есть бесплатная, вы спокойно то что нужно сделать для этой программки, сделайте в бесплатной версии все, программу запустили, теперь что мы делаем, идем с вами в настройки, дальше, сведения о телефоне Далее идем в сведения о ПО и находим номер сборки. Вот, пожалуйста, номер сборочки и вот так вот стукаем. Все. Теперь вы в одном шаге от разработчиков нужно. Э, так, у меня какой же 0710. Пин-код вводим. Если у вас его нет, то он у вас так дастся, да? Все. Выходите и у вас появляется меню Параметр разработчика. Заходите в него, идете чуть ниже и вот, пожалуйста, отладка по USB. Разрешайте отладочку по USB. Теперь, значит, что нам нужно с вами? Теперь мы с вами подключаем родной кабель Type-C. Допустим, в моем случае, да, у вас может быть USB там. Все, подключили. программка уже у нас с вами запущена. Она начинает определяться. Здесь вам первый раз нужно будет дать несколько, два разрешения. Один раз дадите разрешение, и второй раз дадите разрешение. Для того, чтобы программка смогла э, отследить. Ваши параметры. Все, теперь она сейчас прогрузится полностью. Загрузит все программки. Кстати, в описании видео будет еще ссылочка на то, как эта программа удалять встроенные приложения. Видосик. Пройдете в него и все. Сейчас загрузится у нас все. Получение данных полностью прогрузится. И мы с вами приступим к тому, что нам нужно. Все, прогрузилось. И вот смотрите, авторазрешение. Нажимаем на него программка прогружается и видите она обнаружила само обнаружила нашу бета и мы нажимаем установить разрешение хлоп все все разрешения успешно установлены все вот так вот вот таким макаром все и мы запускаем дальше откалибровать если у вас э, 2 две батареечки то ставите здесь вторую галочку и откалибровать все пожалуйста отключите устройство отключили устройство Нажали откалибровать, откалибровалось и запускаем приложение. Все, готово. Дальше уже даем, заходим в настройки. Какие там у нас есть а настройки разных? У нас куча. Сейчас мы еще зайдем. Я вам покажу разрешение, где дать. Вот здесь зашли, настройки, диспетчер, разрешений. Все, и даете доступ. Один доступ дали. Нашли. Пожалуйста, хлоп. Готово. И также и еще один доступ нам нужно дать, вот этот вот, и разрешаем. Все, и теперь она у вас будет работать, как говорится-то, и помогать вам оптимизировать ваш смартфончик.